Добрый день. Для тех, кто торгует на терминале MetaTrader 5, есть торговый робот на основе индикатора ADX. Данный индикатор мы рассматривали отдельно. Правда, рассматривали на примере терминала Quick. Но разница здесь только в том, что в данном случае вот сейчас мы откроем настройки робота на основе индикатора ADX. Здесь вы можете период, по которому рассчитываются отрицательные положительно направленные движения D и T, и период ADX считать по разным интервалам. В клике такое невозможно. Там в любом случае этот интервал будет одинаковый. Здесь можно по разным периодам усреднять, и это дает несколько интересный очень эффект. Также робот стандартно умеет выставлять стопы, профиты, трейлинг стопы, имеет фильтр от запиливания, можно ограничить по времени, когда робот будет работать, и также выход по профиту, когда ADX превышает некоторое определенное значение. И закрытие по времени. Настройки похожи, как и для всех роботов из комплекта. 13 торговых роботов для терминала MetaTrader 5. Сейчас по ADX мы посмотрим, как этот робот работает. Чем хорош MetaTrader 5? Здесь вы можете вывести тестер стратегии. И можете данного индикатора выбрать. Возьмем, например, ADX. Возьмем ADX, все тихи, визуализация и запустим. Нажмем старт и робот выводит необходимые линии индикаторов и начинает свою торговлю. Преимущество InterTrader 5 в том, что он позволяет вам визуально посмотреть, как данный робот работает и позволяет в тестере стратегий подобрать необходимые параметры, по которым робот уже можно будет запустить на реальных деньгах. В данном случае мы сейчас запустили случайным образом, поэтому, конечно, здесь требуется тестирование и уже проверка его на реальном тестировании и определение параметров, по которым надо данного робота запускать. Мы сейчас запустили со случайными параметрами, чтобы показать, как он работает, и, естественно, данный робот не показал положительных результатов. «Как работать с тестером стратегии» есть курс, который идет вместе с комплектом роботов, 13 торговых роботов для терминала MetaTrader 5. Там вы сможете все это проделать самостоятельно и протестировать робота, подобрав параметры на нужном вам инструменте, на интересующем вас таймфрейме. Благодарю вас за внимание. До свидания.